Но начнем выпуск с главной политической и, пожалуй, экономической новости. В Удмурте сегодня с рабочим визитом находится целая делегация. В республику приехали первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов и президента в Приволжском округе Михаил Бабич. Они присутствовали на открытии большого проекта «Карты инвестиционных возможностей региона». Подробности прямо сейчас. Чтобы достойно встретить гостей и презентовать карту инвестиционных возможностей, на территории концерна «Калашников» построили целый павильон. А чтобы ее составить, команде временно исполняющего обязанности главы региона понадобилось три месяца. Ежедневная встречи с людьми, муниципальными властями, предпринимателями. Итог – большой проект который призван рассказать потенциальным инвесторам о том, чем сильна республика и куда можно вложить деньги. Есть и отрасли очень такие неожиданные, например, онлайн-образование. Да, эта сфера развивается во всем мире. И вот для Удморти мы выбрали нишу инженерное онлайн-образование. У нас для этого есть и вузы, есть спрос кадров самих предприятий. И, в общем-то, есть сильные эти компании, кто могут ну, обеспечить доступ к таким проектам аудитории во всем мире не ограничиваясь только нашей республикой. Со своей стороны команда Александра Бричалова обещает малому и среднему бизнесу Удмурте его продвигать. Сегодняшняя встреча с инвесторами тому явное подтверждение и не мешать. То есть никаких лишних проверок и никакой беготни по кабинетам. Я вам приведу пример, как можно не мешать предпринимателю. Вот Кто-то хочет проинвестировать в Удмурте, он заходит на сайт. На сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, Пять министерств Мурти, еще 12 подведомственных учреждений так или иначе отвечают за предпринимателей. Представляете? То есть даже Министерство спорта, если я не ошибаюсь, отвечает за предпринимателей. То есть, что это означает, что я пришел в одну дверь, потом в другую, везде там прошло 30 дней, еще там 60 дней. Господи, должно быть одно окно. Одно окно и один главный инвестиционный портал, на котором будут наглядно показаны сотни объектов. Те самые, которые ждут поддержки инвесторов. А их сегодня в Удмурчу приехало почти 300 человек. И некоторые уже сейчас готовы подписать соглашение. По экономике вы можете конкурировать с такими регионами, как Татарстан, хотя у вас население в три раза меньше. Но все возможности для этого есть. Хочу, чтобы вас поддержали предприниматели, знаю, что вы предпринимателей будете поддерживать. И надеюсь, что за годы вашей работы здесь... Мы будем наблюдать результаты, которые станут свидетельством того, что не боги горшки обжигают, все делают люди своими руками. Анна Кравцова, Иосиф Воробьев. Вести, Удмуртия.